И я весь мокрый, как в бане сходил. Угу. Думаю, скорую вызвать или к вам поехать. Слезный канал заработал сразу. Хорошо. А. И он сжат. Так, а когда разболелась-то нога? Да нога у меня как бы всегда тяжелая была после операции. Но у нас слушал с меня. Сейчас говорю, вот, прям все тут держит, вот это как будто иголка. Думал, скорую или к вам поехать. решил к нам приехать. Да ну да, и скоро что, обезволию поставить. Лечил одно, и что я сейчас скажу, врачет. Я даже не знаю, как дойти до больницы. Поэтому пытаюсь ровно сидеть, немножко ославлять, он о, больно вот тут. Танислав Андреевич, ага. что беспокоит? Почему стало болеть? После тренировки стало болеть? Да нет, наоборот, от, ну, как вот Игорь Саныч, я был. Да. Уши стали лучше слышать. Сейчас <Что> смеется? От радости. Как вы сделали? Что сделал? Ну, а -а -а. нажимаем туда, же, а -а -а. ничего не болит. Вдох. нету. Я вот переживал канал, да? То, что касалось моей части. Я же устал плакать от части. Ничего не болит. Ничего не болит. Уже нет. Другие ощущения. Да, конечно. Сейчас я вижу даже по-другому. Угу. у меня вообще всё, вся жизнь пошла на поправку, то есть я начал угу. набирать массу, пошел по лифтингам, занялся там, у -у -у. правильное питание вообще классно ну короче, да, начал замечать то, что мои способности растут, да, со штангой начал фризить, ну, в Смите, сначала в Смите, потом просто без Смита, жим лежа, то есть силы прям вообще, ну, у -у -у. большая сила, жим лежа и вот, ну, живу-живу, завод, тренировки, дети и вот говорю, вот, простыл я и второй больничный уже мой на неделю вышел на работу что-то хопа температура опять думаю да еще расскажу короче может что-то плохо купил я плохо сделал и вот сейчас горло вылечил отлично и вот говорю прям два-три дня назад вот, чувствую тяжесть после тренировки вы стали чувствовать тяжесть нет я нет? уже две недели не хожу а, вы не ходите, нет. вы сейчас на больничном да, да, то есть я решил отлежаться, да, отлежаться пролечить совмещать угу, правильно все хорошо отлично да то есть Сейчас у вас температуры нету? Нет, сейчас вообще отлично себя чувствуете. Хорошо чувствуетесь. Тут все я вылечил, да, как ага. бы. со щекой что у вас сильно где вот вот опухше у опухшего. Да, это не сильно опухшего, это, это немножко это не мышцы вставили. А мышцы вставили? С ноги взяли мышцы. Ага. Да. Ну, Делали долг в Москве, да. да. То есть до ага. языком до а у меня улыбка правой стороны, ага. хотя бы такая. Ну спадет это после операции? Да, да, да. Ага. Была вообще большая такая ага. прям опухоль. На одном массажиру. <связать> Знаете, кто же сделал? Просто мышцы ну, оттуда. Надо да, да. прирастить. Так все замечательно. Даже глаз стал ровней. Он наверх. Ну вообще сейчас у вас классно стало, да. Так, болит ли голова? Лоб, затылок, виски у вас. <связать> Нет, у не болит. Шея беспокоит <связать> вас ближе к затылку или к плечам. Вот говорю, вот когда занялся фортом, вообще угу. все перестало. Перестало Сейчас болеть. у нас болит, получается, левый бок. Да, вот. Ближе к пояснице туда болит желудок. Где я глажил, желудок? Ага. То есть, прям, даже может быть чуть-чуть зазевать как бы легкое или mm -hmm. межребельно, вот какой-то mm -hmm. вот там комок. То есть mm -hmm. и он сжат. То есть, mm -hmm. вот как будто опять гибертон свернулся ко мне, mm -hmm. и вот сжался там. Это было mm -hmm. как парализованный все, mm -hmm. но я дыхательными путями в этом. Дедушка подарил такую штуку, самоздрав. Вот дышу Да, да, да. И прям вот вообще И вот это все тонус выгоняю. Я говорю, сейчас не знаю, что со мной. И вот кого-то связалось, там узелок все. Прям вот мешает мне поворачиваться. Может, мучегозы и простыл. Я не понимаю, где-то бурлит, вот тут бурлит что-то. Аллергические реакции имеются у вас? Вредные привычки есть. Бросил. Молодец. Хронические заболевания имеется у вас? никаких. Потихонечку пейте. Допивайте, чтобы вас расслабило немного. Ага. Спасибо. Первый грудной торчит относительно, второй, третий, неровно стоят. А у вас спазм сейчас в животе с левой стороны, да? Да, да, да. Выдох. Вот он. Во. Вот теперь ровно. Вот сейчас здесь разобрались. Сейчас спокойно. А вот здесь болит? Да. И вот сюда, да. Угу. Подает. А вот здесь? И тут. Ага. Вот. Тут? Аааа. Тут? Нет. С этой стороны нет. Вы не падали? Ну, Игорь Саныч говорил что-то с крестцом. Это крестец у меня там. Словно что-то. Ух ты. Бравая нога. Короче. Итак, сейчас по точкам пройдемся. По шкале от нуля до десяти оцените. Здесь? Нет. Здесь? Нет. Здесь? Нет. Здесь? Нет. Здесь. Ай. Он мне в живот отдает. Ага. Здесь? Я вообще плохо, плохо чувствую угу. ваше ладону. Здесь? Немножко. Здесь? Здесь. Здесь? Тоже есть. Здесь? Чуть-чуть. Здесь. здесь? Плохо. Выдох. А. Хорошо. А. Хорошо. Выдох. Хорошо. Выдох. Хорошо. Выдох. Хорошо. Хорошо. И расслабились. Хорошо. Так, вот здесь комфорт. Слева, да? да. Ну, вот левая Вот левая сторона. Раз. Давай. На выдохе откинули голову на меня и расслабились. Хорошо. Тянет шею. Глубокий вдох. Где хрустнул? Шея, поясница. Шея, немножко по бокам. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо чувствуешь себя? ну, сейчас? Здесь не больно, да? Хорошо. Выдох. Выдох. Хорошо. Выдох. <свук> хорошо. Просто Хорошо. <свук> угу. <свук> Выдох. <свук> Ох, весь прохрустел. Выдох. Ой, как хорошо сейчас все у тебя. <свук> Молодец. Сейчас где-то слезки брызнут, током пробьет. Потрясет, да дышать, дышать. С у меня проблема, потому что вот после да. операции да, да, с да. трех Надо стараться. О -о. Хорошо. Хорошо. Да. Молодец. О -о. Молодец. Выдох. О -о. Молодец. Повздошно трясовывать сочленение еще проработать. жизнь О, <связывается> и живота дает и... да, да, да. конечно дышится в этот раз куда лучше лучше тогда я сейчас ну, может каждый удар <связывается> О, ножки ровные сразу стали Крисет вообще ровненький стал по точкам пройдемся здесь здесь здесь здесь здесь, здесь. здесь. здесь. здесь чуть-чуть грудь отдает ага, от воздействия? ну походу ага. здесь нет <с stones> здесь нет <с frustration> здесь, здесь, <сос> здесь здесь здесь здесь здесь здесь <сосы> <сосы> здесь нет здесь кто хрустнул? So еще не закончили что-то? сейчас нет еще как чувствуем все? <сосы> это лучше всех молодец Животик, проверим, расслабься, ага. ровно. Что-то весь мокрый. Это Во. Вот сейчас болит? Да ну... Не так. Не так. и Живот мягкий стал. Хорошо. Здесь? Нет. Здесь больно было. Сейчас. Красота. Дай руку. Потрогай. Вот это уберем сейчас. Будет все замечательно. процедура стабильная. Да. Почему-то по-моему лазить опять. Ну, я не знаю, что ты делал. Ну, я только со штангой приседал. Вот, не надо тебе со штангой приседать. Зачем тебе со штангой приседать? Mm -hmm. Можно и без штанги приседать. Руки в гантелях держи. Uh -huh. Гантели в руках и приседай. Зачем ты штангу сюда кладешь? Тебе это не нужно. Опусти подбородок. Обними мою ногу. Mm -hmm. Да, да, да. Глубокий вдох. Выдох. О, о, о, о. Молодец. Проверяй. Больше со штангой не приседай. Не нужно тебе это. Приседай с легким весом. Проверь. Можно приседать с гантелями в руках. Слезный канал заработал сразу. У меня не закрывается. Угу. Он не работает, мне стекляны хотели поставить. А не надо ничего ставить? Не, он заработал. Я весь мокрый, как в бане сходил. Слезные каналы заработали у тебя. Или тебя наклонились. И что, какой вердикт, был-то Это от того, что у тебя крестец был смещен от крестца на крестец крестца. не, падал, на крестец ты, может, не быть, падал в юности футбол не это вот за это вредит. за это да это вот приседания все штанги вот, Короче, ладно, отменить все отменить не приседать и становую тягу тебе не надо тебе только на изоляцию изолированные упражнения в тренажерах сидя или лежа понятно все так и скажи своему тренеру и так положи ушатал ты себе глубокий вдох Расслабься, расслабься, расслабься. Хорошо. Поднимай на выдохе, выдыхаешь понял? И на выдохе посмотрели налево. Хорошо. Расслабь. расслабься. Ладно, ладно. Выдох. Выдох. Два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Проверяем. Молодец. О, как рука сразу сдвигается стала. Выдох. Раз. Молодец. Вот так пальчики сделал. Сделайте вот так. Во. Пальчики большие, наверх. Угу. А Облокотись на меня. Ляг на меня. Ляг. Во. А Полностью голову положи. А Глубокий вдох. А Выдох. А хорошо. Выдох. А хорошо. хорошо. Выдох. хорошо. хорошо. Ушки нашли на месте. И раз, два, три, четыре. Стал ровнять, по-моему, все. Ха, все. Ну, вот, видишь? Видим. Видимо, ты со штангой неправильно присел, неправильное положение позвоночника выставил, и произошло смещение. Больше со штангой не приседать. Понял. Только делать сгибания, разгибания на ноги, сведения, разведение можно делать. Гантели в руки берем и приседаем. Спинку ровно держим, четко прогнули поясничку, спинка ровная и осуществляем присед за счет ног. Работают только ноги. Получится побольше повторений. Конечно, много повторку делай, больше повторений. Что является нормой после правки? Головокружение, изменения со стороны зрения и слуха в лучшую сторону. Легкое ощущение дезориентации. Пробелы сознания, чувство раздувания головы, жар в голове и в шее, покалывание сосудов головы, руках, ногах, как иголочкой, прикашливание, насморк, отхождение мокроты скоординированной боли по всему телу, общий дискомфорт Будет сопровождаться такая симптоматика, как ОРЗ, ОРВИ И сопровождаться температурой 37 градусов После правки ничего страшного в этом нету, Организм перестраивается, адаптируется Период адаптации организма после правки от 5 до полутора месяцев но в твоем случае сейчас самые первые 7 дней никаких тренировок. Ничего тяжелого нельзя с сегодняшнего дня поднимать, не таскать, не носить, только отдыхать. Рекомендации, как быстро помочь организму после правки восстановиться. Тебе нужно будет купить 10 пачек соды. Ванна дома есть? Сердечно-сосудистые заболевания у тебя имеются? Mm -hmm. Нету. Варикоз есть у тебя mm -hmm. на ногах? нету mm -hmm. Там чуть-чуть. Чуть-чуть? Но есть, но у меня есть. сосудистая была опухоль мозга. Ага, значит тебе 45 градусов противопоказано, делаем 35 градусов температуру воды, я тебе подчеркиваю. И туда добавишь два колпачка скипара, это вытяжка из сосны. Два колпачка, два колпачка откручиваешь и в ванну выливаешь, и высыпаешь пачку соды. И в этот раствор погружаешь свое тело. У тебя ножки не вмещаются, ноги поверх ванны, погрузи тело. Вместе с затылком, с головой Только оставь открытое лицо Нос, глаза, дыхательная полость У тебя вся остается наружу uh -huh. Все остальное погружено Лежим 7,5 минут После поднимаем тело, опускаем ноги 7,5 минут, общие 15 минут Релаксируем так 15 минут Делаем эту процедуру за 20-30 минут до сна Встаешь с ванной, обмакнулся, не вытираясь Промакнул тело, одел пижаму И ложится отдыхать спать Понятно? Таких 10 процедур через день Плюс эту процедуру чередуешь с паркой ног Парим ноги Сегодня ты принял процедуру с ванной Завтра у тебя отдых Значит завтра у -у -у. ты паришь а, ноги я, я, я. Столовая ложка соды на таз воды И одна столовая ложка соли в таз высыпаешь Хорошую такую горячую воду И опускаешь только стопы И сидишь паришь так 15-20 минут Тоже за 30-20 минут перед сном Делать эту процедуру. Это снимет твою раздражительность, успокоит тебя, усталость снимет, улучшит кровообращение в стопе, плюс начнется двигаться хорошо лимфодренаж. Уйдут застойные явления лимфодренажа, дренаж будет циркулировать и подниматься вверх хорошо, и будет активизировать жизненно-биологические точки на стопах. Делаешь три валика. Если три полотенца ты не чувствуешь, скрученных в рулон, значит можно пластиковую бутылку применять. Один слой оборачиваешь полотенчиком и подкладываешь под колено, под поясницу, между пупком и солнечным сплетением и под шею. И лежишь. Если очень мягко, то больше воды наливаешь и релаксируем так 15 минут плюс дыхательная гимнастика это обязательно делать после гимнастики хорошо угу. договорились разобраться да, со сном во сколько ложишься спать ну, вообще в 10 в 10 молодец так и продолжаем угу. следить за осанкой пропить эти микроэлементы купить в аптеке обязательно ну, Витамины, Витамины. Магний, магний, витамин D, калий, витамин вот Все это пропить. И хандроитин, глюкозамин, коллаген и серу пропить. Курс от трех месяцев до полгода. Рекомендации после правки обязательно выполнять, чтобы закрепить нашу правку. Угу. Плюс тебе вытяжка из корня синюхи голубой. Это родственник валерианы в 10 раз мощнее. Успокоительная. Да. Успокоит, расслабит твою центральную нервную систему и мышцы, и будет хороший сон. Значит, по чайной ложке на стакан воды за 15 минут до завтрака, до обеда, до ужина. Прием 7 дней, потом отдыхаем. Понятно? Здесь все внимательно читай. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Для этого нажмите кнопку «Подписаться» под этим видео. После того, как вы нажали «Подписаться», нажмите на колокольчик